Что, можешь повторить сейчас за мной, смотри, если, если я предатель, я шлепок <с monster> Обещай это Что-то какая-то гадость Ну понятно, блядь, до свидания, блядь Бля, я надеюсь, меня не ёбнут, я просто не хочу, что меня убивали в самом начале Ах ты сукин сын, блядь Бля, если это не Настя, мы лохи, ребят Вы лохи Пиздеть до последнего, да, Настя? И что делать? И что делать? Убегай, нахуй! Я когда он, блядь, не дождался ХД убийства, смотрю, Настя прибежала, думаю, да ёбану ее, короче. Сука. Ты даже не будешь от мне кем сказать, что да? ты, ты, ты пидарас. Если я если убийца, то я, блядь, проститутка, у меня мать вообще за просто. Вэлл это как кнопка скипа, блядь. Не знаешь, что делать, голосуй за Вэлла, блядь, не прогадаешь, блядь. Удачи блядь. вам, пацаны. Блядь. Великолепно. Охуерье, мальчик. Так мутиться, пожалуйста, не забывайте. Карта маленькая, но неудобная, пипец, не стоит перерыв делать. В смысле неудобная? Да не, нормальная карта, она, она, она мелкая очень. Здесь очень тяжело играть за предателя. Потому что тупо тебя могут спалить в любой момент вообще. А что-то Настя -то тут стояла, и что она тут делала? Бля, зачем я сканюсь, когда я мог бы перед кем-то посканиться, чтобы снять себе эти самые... Подозрения, что я не вижу, что Настя сканится на самом деле. Так, где -где? началось, бля, Где? где? А я не знаю, где а Сам вверху, короче. Не, в левой части Настя, а ты сейчас есть? что делала вот э, в медпункте? Я, я зашла в, медп... я... в медпункте, потому что я думала, у меня там задание. Оно типа с другой стороны. я бежала к проводочке делать и шайдоу ко мне подбежал. А, Хорошо. Было, да, было. Хорошо. Я, честно, не знаю, кто со мной mm. был. Ну, никого не видели, никто ничего не знает, да? Ну, давайте ночью. скипать тогда. Ну, давай пока скип. Я потому что не знаю. Фонова, что -то. Только начали, уже труп чей-то, блин. <свес> Ничего такого не было, и вот опять. <свес> <свес> Если, я <шериф> <свес> так, я никого не вижу. юду здесь что-то бегает, блядь. Что он нихуя не делает, просто бегает, блядь. Опаньки. Так, <свес> бежала Я бежал вниз, и прямо от трупа бежал этот Долер. Так, значит, я, мародер. Дмитрий, шадо, шадо Дмитрий, шадо и, и, и дворецкий, мы, да, мы, типа, да выключали. Бежал прямо от трупа. Я звонил и был, то есть, и... да. да, мы четвером были, я, мародер, дворецкий Я вам говорю, шадо... Далер бежал прямо вот. от трупа. Тогда ну, давай. давай. Лисад отбежала прямо от Прирю. трупа. Ну, Просто давайте приятно. проверим тебя. Лисад была со мной, изначально делала задание. Я стояла с Вэллом, побежала вниз на алярму, ну, типа, на этот, выключать хуйню. Она выключилась. Я дальше бегу, и бежит Долер от трупа. Бля, Лисат, почему ты бежал от трупа? Так это не Лисат, это не Настя, значит, точно. Так, все, тихо, молчим. Так, как вы думаете, чати, кто второй у нас? Ой, дворецкий, ой, бля, плохо. Ой, тут шадоу, это хорошо. А чё никто ничего не делает-то, алё? Почему он побежал в другую сторону, шадоу? Шаро, почему ты побежал в другую сторону, скажи мне а, Потому что я, я даун, я умственно Бля, это я даун, это я не туда побежал, лол Так, подозрение, Вэл, Юдус, Вэл или Юдус А почему Вэл или Юдус, почему? Дима нигде не было Блядь, Вэл, well, отъебись от меня, блядь Че он за мной бегает, блядь Бля, свет вырубил за мной бегает этот туебак, блядь! Отъебись от меня, велла! А, блядь! А нет, нет, велла, отъебись. Опыньки. СТС в моих глазах, в моих глазах, где мы стоите? Блядь, ⁇ бнул меня, еще зарепортил, блядь, красавчик. Я бы сейчас поверил, это У меня, У меня двери закрылись, блядь. Я не успел зарепортить, блядь. Тормозните, тормозите где Он передо мной прям закрыл дверь, блядь. Да, труп. <tutor> с, uh, у меня есть подозрение, у меня есть подозрение еще на Юдуса, потому что когда отключался кислород, а, он был у кислородной херни прям и побежал от нее. Потом он, когда увидел, то, бля, что я побежал, что здесь не карта, он, нахуй, я вообще туплю нахуй и не понимаю. вообще. Ну, а ну, вы... на самом деле, карту... я на самом деле здесь тоже не туда, не туда побежал. Я побежал к уже бегал, туда, куда не надо, потому что я вообще туплю нахуй с этим. Ну смотри, давай тогда делаем по классике. Можно Диму ебнуть. А если <свист> это не <свист> он, то это <свист> точно <свист> Юдус Это тупое решение, блин Ю, Юдуса запалил, и он сразу начал паниковать ну, Да-да-да-да <свист> <свист> Не, ну подожди, смотри, мы, Дима <свист> Это называется, как мне объяснили э, Толя следователь объяснил на стриме Жопой отвечаю если нет. это. А, да, это, это а, юнос. А, если смысле, все я сказал. А, я, он, это, он, он, я клянусь, это не я, блядь. Я не знаю, кто у да. нас, значит, третий, блядь, еще есть. <свист> да, так, ну это, это юнис однозначно. Не, не, нет, блять, вы ебать, я не ебать, ебать это вообще пизда. Я понимаю, что вы меня кикните, но я не ебу, блядь, вообще, чуваки, а Я давайте сейчас от противного пойдем и не кикнем Юдуса, а кикнем того, кто убежал. Пойдем все вместе. Я не еб упадём, блядь, это пизда, блядь. Это Юдус, так на сюда, наверх, вверх, наверх, наверх, наверх, наверх, наверх, и это точно Юдус. Он говорит, Дима СТС Окей. на моих глазах убил. ебать, просто, просто интересно, блять, кто Я это ебать. по это шеду, потому а? что он стоял, когда свет отключили. А, он за мной надо? А вообще да, кстати, молчать. Кизда, Очень... А, кстати, мы, мы <сёк> разговариваем тогда, когда не надо, Мазар. Да, Ну-ка, всем тихо. По-моему, это все-таки шея. Мне тоже Он кажется, единственный наверху остался, когда мы все вместе бегали. А, ничего, что я стоял возле реактора, потом выполнил задание возле реактора. И ты единственный не был вообще с нами все это время. Я с вами был. Вот, вот Настя... Тебя вот... не было? А Настя... Что, вот, Настя? момент... Она прыгнула в вентиляцию да. за а ней. Это пизда, нахуй. Это ниндзи, блядь, ниндзи, блядь. А хуй его знает, как это работает в этой ебаной Давай за Shadow, хорошо. Вы слышите, что он делает? Он говорит, что я вентиляцию прыгнула. Да, Потому что я когда зашел, перед репортом тебя не было. А в столовой народ. Только это точно не Настя. Только тебя никогда не было в столовой. Это точно не Настя, Shadow. Ты шо, ты шо. Ну, тут вот <Ск hatten и sonst> да блять! Блядь, какой Это Юду, блядь! Это Юда, блядь. Братья, это точно не мы с тобой? ]kar. Так один Я же остался с тобой. Я не знаю, ]好好. может быть, <с Werff> это ты с тобой. Один же остался, нет? Один остался. Ну <скор Ende> и кто это, блядь, из вас? Значит, это нет. Андрей, блядь, Оскар. <с>... Если это Андрей, то Оскар Андрея. Не подходи! Блядь, это очень детский дел махер, блядь. А кто это из вас, Кеда Расс? Ай, Да, просто, блять, это просто пизда. Так мы не должны сейчас Все, нам пизда, Всё, это Настя, что ли? Неужели это Юдус, блядь, до последнего тащит, и теперь у него получилось? Ну, все, блядь. <свят> Сука, блядь. А, ты какой пидор, блядь, да? Какой ты, сука? Да ты, сука, я вас перехуярил, блядь. Ты смотри, блядь. А, верите мне, суки? Да верите, блядь. Всё, в следующий раз тебе пизда. Тебе пизда, сука. Всё, блядь. Не похуй, блядь. Я очень доволен, суку, блядь. Как вы хорошо, да? Верите мне, суки? В следующий раз тебе не буду, блядь, никулею. Всё, блядь. Блядь, надо было сразу Юдуса кикать на Туле. Но ты молод. Нет, неплохо сыграл, неплохо сыграл. Тем не менее тебе не повезло, потому что ты проиграл. Ты проиграл, ты проиграл, чё ты радуешься. Чему ты радуешься? Кому ты? Как ты перехуяришь, мы тебя сейчас кинем. одна, я всё, ну всё, Настя, никак не выкрутишься, блядь. А, Настя, такая, неплохо сыграл, неплохо. Мне надо было её сейчас Глотки, блядь. Стою. Браво! Блэд, голосуй. <смех> Ай, блядь. Браво! Так, Браво. ладно, погнали, короче. Ш да, блядь, опять! Меня тут ёбнут, да? Меня ёбнут? Ой, блядь, я боюсь, там Дима СТС что-то стоит и ничего не делает, блядь. Смотри на него. А, он сделает задание. <смех> да, блядь! Как же он заебал? Только что при, при, при всех! Вы да что, не видели, он... кто это был? Нет, свет выключил. Вы еще не видели, кто это был? Бля, а бля, какого хуя? Они там все и толпой просто, блять, видели, как меня... Дима, Стэс прям там стоит, блять. Кислородная там. Короче, это мы не еще не решили. Мутный, Мне а где кажется, на, Этот дворецкий, потому просто... что мародер умер первым. У меня все было забавнее. Я делал, говорю, квест, смотрю, мародер стоит. Я уже почти додел квест, думаю, блин, мародер по-любому убийца. От меня квест, электричество заканчивается, и кишки у него такие, с груди. Ну чё, кого мы репортим? Я не ебаю. Мне кажется, это засранец. Он любит буфеть, давайте я засрал за него. Блять, заебись, блять, инстаместь, Слава Славьте, господи, нахуй! Все-таки они его кикнули, блять. Че там постоянно подальше снарядир? Как бы я возвращаюсь с этого Я же говорю, ты Ты засранец, блять, ублюдок заебал меня там убивать, блять. Так, все тихо. Да, был бы прав, клево. Блять. Чем я тут ебнул, блядь. Я тебе обещаю. А здесь куча народу, но свет это блять. Когда блядь, усмели, успели сукряться? Мария, кстати, не бежал зачинить электричество, электричество, а... на... ну, электричество. Это... электричество? Это не электричество, это свет. Я на свет электричество. Какое электричество? Это свет. Свет, это, свет это электричество. А. Ну, Так, блядь, <свят> нет, нет, нет, я, а чем тут, я пошел делать по заданию, что я этот цвет не могу делать А, а что ты делал? Пусть ты не я пошел карточку убить, проводить да? э, у стола, блядь, только что, нахуй, и не успел, блядь, нихуя А почему ты не пошел свет чинить? Потому что я его 20 раз ходил чинить, у меня нихуя не получается, блядь <свят> <свят> А труп где нашли? <свят> а труп я, я вообще не буду в смысле, если это Ты зарепортал, телерепортал. Че? блять. Я Он что убил. Подожди, кто выходил тогда, блядь, только что из этой комнаты. Настя выходила последняя. Это в этой комнате, где я. Я даже не видел труп. Это Артём. — Я даже не видел труп сейчас! Я не видел, что я его зарепортил! Последний раз там был шадо. Я не видел, как я зарепол. Я вообще не знаю, что я зарепортил труп. Настя, а ты что делал, Настя? Я с тобой бежала к электричеству, ты прям со мной. Да. да, привет, я про... тебя я... не видел, блядь. Я за Настю. Настя только что последняя Морозок. вышла. Настя последняя Морозок. вышла, только что. Да. Я, я тебе говорю, Настя видеть. вышла, только что из этого. Я, я, буду... я, говорю, что из этого... я даже не знаю, что я зарепортил этот ебучий труп. Я что, бля, еблан совсем. Пиздец просто. Это была ты, Настя. Это ты. Это ты. Да блять. Где? Это, это засранец. Я видел, как он вышел из этого. Из из <съем> из из <съем> из из <съем> шедо пошел мимо <съем> трупа и даже не сказал я, по поводу того, что... Я, я увидел труп. труп, потом... Я сначала увидел тебя и побежал на кнопку, но там увидел труп. Ну я, я против Шедо, шедо. Себя. потому что подозрительно себя видит. Это Я такой бегаю, вижу, что этот Шедо побегает мимо трупа, вызывает труп, защитное А оттуда появляется дворецкий, блядь, я бегу наверх, нажимать кнопку, вижу по дороге это труп, и засранец нажимает, репортит труп. Мне что умереть перед трупом, чтобы два трупа лежало? Нифига. Как минимум, ты можешь его зарепортить. Потому что как бы... Я не горела кнопка. Я знаю, что я... Я бы засранца слил только потому, что меня убивал. Но это был не он, потому что... Хотя, блядь, либо это не он, либо это не Настя. Кого-то не того мы точно слили. Кого-то не того из этих ребят мы слили. И походу это была Настя. Да блядь. Кто сейчас с кем был? Я а видел... Был... О, я за кем я, я сейчас бежал, задание. я не понял. Я вижу, что я за кем-то бегу. Это шадоу, наверное, или ю. Я выполнял я задание полу... типа справа снизу, я видел шаду, но шаду меня не трогал. Я слева снизу. Короче, да, либо шадоу, либо, так... либо Юдус зарепортил Долер. Я думаю, что можно шадоу на всякий случай Я справа вверху, какой нафиг, <laughs> вы че? Я хуйня, блять, а. Блять. А блять. Долер, где труп? Вот здесь, вот, куда мы сейчас только что забегали, правильно? Да, в электрику как входить прямо на дверях лежит. Это Юдус. Значит, Юдусу можно жахнуть. Давай. Почему меня-то? Потому меня -то что ты справа снизу, а шадоу говорит наверху. Иди, бля. <смех> давай бля. кикнем, Настю Артем, давай, блять, на любую куйню ки, блять, Настю. Ты выбежал последний оттуда. И все, там был труп, но ты могла. тоже не заметил. Я выбежал мимо, мимо тебя бы Я бы бежал мимо тебя. Я такой думаю, блядь, блядь, блядь, блядь. Странно, сегодня это все с вами был мой радиошту. 20 гигабайт. Не забывайте подписаться на ребят в описании, да. Всем жестких респектов. Йоу. СТС 100% Только предатель, предатель, аларм включается, только предатель Я не понял, кто только что перед моим ебалом Сныкался в этот самый, в люк, это был ты?